А вот и третья часть. Подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Месяц спустя Микасысон, ваш рамен, как всегда, превосходный. С довольной мордой сказал Наруто, закончив уплетать блюдо всей его жизни. Можно сказать, Наруто здесь обжился. Оказалось, что в Узуше очень много доброжелательных людей. Еще никто и ни разу не проявил враждебности к незнакомому блондину. Правда, и друзей он не особо обжился. Одна из тех, с кем Наруто завел достаточно теплые отношения, это тетушка Микаса, которая держала небольшую закусочную недалеко от дома блондина. Старенькая бабушка, которой уже 128 лет. Мужа она потеряла еще в молодости, когда узумаки тоже по горло были увязаны в войнах. Она осталась одна, с двумя сыновьями на руках. К ней очень много мужчин подбивали клинья, но она оставалась верной своему покойному супругу. В одиночку вырастила и воспитала прекрасных сыновей и патриотов своего клана. Но судьба беспощадна, и оба ее сыновья погибли в одной из вылазок. С тех пор, старушка одна. После отставки со службы Кунаичи, все накопленные деньги она потратила на открытие собственного бизнеса. Жить-то наш что-то надо. С Наруто она познакомилась, когда блондин искал себе место, где можно нормально поесть, ведь готовит он так себе. И он зашел к ней. Посетителей тогда не было, и чтобы развеять тишину, они зацепились слово за слово. Наруто показался ей довольно галантным и воспитанным юношей. Блондин приходил все чаще и чаще, пока его походы не стали регулярными. Микаса иногда просила Наруто помочь ей с тяжелым грузом, а он никогда не отказывал. Всегда помогал разгружать то ящики с рыбой, то тушки свиней, то тяжелые мешки с мукой. За это она постоянно делала ему скидки на еду. В общем, Микаса стала для Наруто заменой теучи. Наруто, Сан, я больше не могу. В закусочную зашел запыханный юноша на трясущихся ногах, в котором все посетители узнали Изуму, сыну Узукаги главного наследника клана. А Наруто просто расслабленно ковырялся в зубах зубочисткой. Давай, давай, изму! Еще один, последний, круг по деревне, а потом трусцу к храму шинигами. Как ни в чем не бывало, сказал Наруто. Я уже 30 кругов пробежал. Вот видишь, результат налицо. Во время первой нашей тренировки. Ты пять еле осилил. А сегодня уже тридцать. Давай, еще один и приступаем к отработке ударов катанной. Всего-то пять тысяч прямых взмахов правой рукой, пять тысяч левой. Шесть тысяч косых взмахов правой рукой, шесть тысяч левой. С безумной улыбкой проговорил Наруто. Копеец. Страдальчески взвыл из заму падая в обморок прямо посреди закусочной. Это был один из немногих геморроев пребывания Наруто в Узуше, но и этим он научился наслаждаться. Тренировки наследника клана. Хоть это быстро наскучило, но свои обещания он выполнял исправно, и Ашина отмечал огромный прогресс сына за такой мизерный срок. Но какие же мучения испытывал его сын, Узукаги не мог себе и представить. От множественных перенапряжений мышц, по всему телу Изума были синяки, а сам юноша вечно ходил уставшим. Как оказалось, дня между тренировками не хватало для отдыха. Самолетик. Весело крикнула Мигуми, а возле Наруто и правда приземлился небольшой бумажный самолетик. Девочка сидела неподалеку от Наруто и доедала салат с морепродуктами, попутно упражняясь в управлении бумагой. Узумаки подобрал бумажное изделия и нежно погладил девочку по волосам. Я горжусь тобой, твой контроль бумаги с каждым днем становится все лучше и лучше. «Только не отвлекайся больше от еды!» «Угу!» Кивнула девочка и продолжила уплетать свой завтрак. «Какая же она у тебя миленькая, Наручан!» «Вот, держи конфеты!» Теплым тоном сказала старушка Микаса, протягивая девочки сладости. «Спасибо, тетенька!» Радостно пролепетала Мигуми, и хотела уже бросить вкусную сладость в рот, но наткнулась на выразительный взгляд своего сенсия. «Удивительно!» Но Мегуми уже научилась считать настроение Наруто по одному лишь взгляду, поэтому бросила сладости в карман своего кимоно и продолжила наслаждаться салатом. Когда Мегуми доела, Наруто поблагодарил Микасу за завтрак, расплатился с ней, взял бессознательного изума за шиворот, и они удалились из заведений. Да уж, странная эта парочка. Появились кто знает откуда, да еще и на особом счету Мазукаги. Вон, этот блондин даже его сына тренирует, Хотя у самого молоко на губах не обсохло. Внутри заведения послышался шепот от одной женщины. «Не скажи!» Решила не согласиться другая женщина. «Разве ты не обратила внимания на его руки, когда тот закатал рукава водолазки, чтобы поесть?» «Они все в мелких шрамах. Может этот парень не выглядит молодо, но вкус войны он уже ощутил. К тому же, разве он не красавчик?» Вклинилась в разговор третья женщина. А еще это его аура. «Да он же ходячий афродизик!» Восхищенно воскликнула она, при этом страстно закусив губу. Побой с ишенигами!» Отсуждающие посмотрели на нее две предыдущие женщины. «Ты же замужем, так еще и с тремя детьми!» «Ой, можно подумать, вы не согласны со мной!» Махнула рукой та женщина, и перевела разговор на другую тему. «Остров с храмом Мизумуки, суетон водяная пушка». Наруто слишком мало чакры вложил в эту технику, и она утратила свою мощь, но привести в чувство одного жмурика смогла. «Просыпаемся, спящая красавица, принц за тобой пришел!» Веселым тоном сказал Наруто, когда Изаму встрепенулся от холодной воды. «Шинигами вас накажет когда-то за такие зверства!» Недовольно пробурчал Изаму, поднимаясь на своих ватных ногах. «Итак, сегодня наша последняя тренировка». Так уж и быть, я не буду тебя лишний раз нагружать. Проведем-то, что ты любишь больше всего. Сказал Наруто, складывая крестообразную печать. Возле него появился клон, которому тот вручил распечатанную ранее катану. Поспарингуйся немного с моим клоном, и можешь идти отдыхать. Сегодня ты еще нужен живым. Глаза Узумаки расширились от жока. Неужели, сегодня тот день? Спросил зму Наруто ответил лишь сдержанным кивком. «Наруто-сан!» — сказал Изаму, а после сложился в низком поклоне. «Я благодарю вас за то, что вы для меня сделали. Я стала настолько сильным за такой короткий срок, и все благодарю вам. Я всегда буду помнить о вас». Блондин лишь улыбнулся на его слова и подошел к юноше, похлопав его по плечу. Мегуми слышала весь этот разговор. Когда Наруто сказал ей, что придется пожить здесь некоторое время, то она не была настроена оптимистично. Но когда Бландин отвел ее на ближайшую детскую площадку, она сразу же вспомнила, что является ребенком, детство которого украл этот жестокий мир. В отличие от Наруто, она познакомилась со многими детьми и завела много друзей. Теперь же, понимая, что придется покинуть это место, на нее накатывает грусть. «Пс, чё грустишь?» прозвучало из ближайших кустов. Из них, грациозной походкой царя всех царей. Вышел лис, размером чуть больше среднего волка. Рыжая шерсть блестела, словно языки пламени, гордый стан и вверх голова выдавали напыщенность этого создания. Правда, был один странный дефект – девять хвостов. Лисяя запищала Мегуми, кидаясь на лиса с объятьями и зарываясь в его мягкий мех. Да, это был Курама. Чтобы не тревожить граждан, и не вгонять их в лишний страх, Узукаги попросил что-то придумать с размером Мелиса. Решение довольно быстро нашлось. Кьюби это существо, состоящее из чакры. Увеличив немного концентрацию своей чакры, лис может становиться меньше. Правда, долго он в такой форме пребывать не может, а потому по ночам он возвращается к своим нормальным размерам. Наруто решил довериться Мегуми, и познакомил ту с лисом. Знакомство прошло, на удивление блондину, весьма удачно. Курама нормально относился к девочке, иногда даже рассказывая всякие истории, позволял ей играться с хвостами. Правда, имя свое Кьюби запретил Наруто называть. По его словам ей еще не заслужила. «Да-да, это Ю. Говори потише, чтобы тот олухизм у нас не услышал», — сказал Курама, усаживаясь возле девочки, под высоким деревом. «Я не хочу уходить отсюда». «Мне здесь нравится, у меня тут появились друзья!» Грустным тоном сказала девочка, ковыряясь в земле какой-то палочкой. А Наруто об этом сказать не думала. Спросил Кьюби, положив голову на скрещенные лапы. «Как я могу перечить Сенсию? Он столько для меня сделал. Кормит, одевает, учит. Без него я бы умерла в той пещере». Наруто поведал Кураме историю этой девочки. Лис никак на это не отреагировал, ссылаясь на то, что таких детей в нынешней эпохе очень много. Но все же, после услышанного лис еще больше смягчил свое отношение к девочке. «Я поговорю с ним». Спокойным тоном сказал лис. «Обещаешь?» С горящими глазами спросила Мигуми. Лис на это лишь кивнул своей довольной мордой. «Спасибо», сказала девочка, прилипая к теплой спине лиса. Центральный парк Узыши – это самое уникальное место в деревне. Можно сказать, достопримечательность Узыши. Деревья в этом парке были посажены еще во времена реку Досинина. Каждый день здесь собираются семьи, чтобы отдохнуть и расслабиться. Руководство деревни постаралось сделать это место сердцем деревни и ее культурным центром. В центральной части есть зона отдыха, наполненная этими деревьями, и возле каждого стоит лавочка. В восточной части есть красивая зеленая поляна, на которую можно прийти на пикник и отдохнуть на солнышке. В южной части парка расположены небольшое озеро с небольшим пляжем, где можно позагорать. Западная и северная часть парка были заняты просто огромной детской площадкой, которая стала любимым местом Мегуми. Сейчас Наруто сидел на удобной лавочке со спинкой, под большим деревом, и со скрещенными ногами читал книгу за авторством Камизуру Анаки мировой войны». Вдалеке от него, на детской площадке, вовсю веселилась Мегуми, со своими друзьями. Зоркий глаз Наруто даже на таком расстоянии мог наблюдать за девочкой, поэтому он был спокоен. Анаки хоть и казался мне жалким ворчливым стариком, но он знает толк в боевых действиях. Здесь описано множество систем подготовки Шиноби, тактик, уловок и хитрых манипуляций. Теперь понятно, как он не имеет значительных ресурсов. Мог держаться в войне с Конахой против таких Шиноби, как мой отец и тройка Снинов. Размышлял про себя Наруто, перелистывая страницу за страницей. Вообще, Наруто очень интересовала подобная литература, даже когда он оставил мечту стать Каги. За всеми своими скитаниями по миру и прочтением множества военных, и политических, и философских книг, у него даже проскакивала мысль о том, чтобы найти остатки клана и возродить Озушио в своем мире». Но быстро отбросил ее, понимая, что от клана осталось, ровным счетом, ничего. Да и новая политическая фигура на мировой арене была бы быстро сметена альянсом великих деревень, с союзником, который второй в мире по силе, после него. За своим занятием, блондин не заметил, что на лавочке появилась еще одна фигура. «И в такой прекрасный день вы решили погрузиться в литературу». Прозвучал приятный женский голос. Наруто соизволил оторвать от книги только правый глаз, но тут же снова сосредоточился на чтении. Сегодня слишком жарко, мясан. Да, это была племянница Узукаги. А атмосфера в тенечке под многовековым деревом прекрасно располагает к чтению. И вы не боитесь оставлять свою ученицу одной? Слегка удивленно спросила Миа. А своего сына вы, разве, не оставили одного? ответил вопросом на вопрос Наруто: А Киру сейчас с бабушкой. А я пришла лично к вам. Сказал Миа, понурив голову. Уже пора. Спросил Наруто, отрываясь от книги. Миа ответила кивком. Наруто запечатал книгу в нательную Фуин. Он подошел к какой-то женщине, которая сидела недалеко от них. Юзасен, я смотрю, Мегуми так весело проводит время с вашими детьми, а мне нужно отлучиться по делам. Не могли бы вы присмотреть за малышкой, пока я буду занят? Пожалуйста. Сделав щенячьи глазки, попросил Наруто. «Ну как я могу вам отказать?» «Конечно присмотрю, а когда освободитесь, то заберете ее у меня дома». С теплой улыбкой сказала женщина, что по счастливой случайности оказалась соседкой Наруто через два дома. Глубочайший вас!» «Благодарю!» Поклонился ей Наруто, а после снова подошел к Мея. «Я готов!» В кабинету Зукаги здесь собрались ответственные люди, которые будут проводить суд над Дусао Формально это все было показуха, банальным соблюдением норм и правил. На самом деле судьбу Исаи будет решать лишь один человек. За квадратным столом собрались Узукаги, старейшины Джозе Йошида, верховная жрица Кацуми, сторона обвиняемого в лице Ясу, Мимита, а также сторона потерпевшего в лице Изуму, который еще не отошел от тренировки и сидел кунял. Наруто же стоял чуть подальше, опираясь спиной в стену. Раз все собрались, Начал Узукаги. «Приведите обвиняемого». В кабинет завели Иса, закованного в цепи по рукам и ногам. Волосы стали еще длиннее, появилась редкая щетина. Лицо немного осунулось, а глаза говорили о готовности подчиняться любому решению. «Итак, узумаки Исао, вы обвиняетесь в преступлении против человечности, а именно в попытке подчинения человека своей воле, запрещенными в деревне методами. Что можете сказать в свое оправдание?» Исключительно деловым тоном проговорил Ашина, отбросив на время заседания все свои родственные души. Исай лишь твердо посмотрел в глаза Ашине, а затем начал говорить. «Я признаюсь во всем, в чем меня обвиняют. В свое оправдание я скажу, что действовал исключительно в интересах деревни и клана, без поиска личной выгоды. Что ж, если все формальности соблюдены, то можно выносить приговор. Обвиняемый имеет право на последнее слово». И сам повернул голову в сторону Наруто, который все это время прожигал его своим холодным взглядом. «Мне очень жаль, парень. Я гад, который не побрезговал использовать самые мерзкие способы, чтобы добиться цели. Я лишь хочу попросить, чтобы ты не трогал клан и деревню. Я во всем виноват, моя кровь и пролей». Эти слова были адресованы блондину. Наруто сложил руки в замок за спиной и приблизился к Исайе, становясь напротив него. Ты недооценил меня и мою доброту. Если бы ты попытался построить конструктивный диалог, я бы с радостью согласился на добровольное вступление в клан. Ты решил сделать меня мальчиком на побегушках, но это не удалось сделать людям гораздо влиятельнее и сильнее тебя. Мне не хочется морать руки такое, как ты, поэтому я помилую тебя. Но на мое прощение можешь даже не рассчитывать. Это мой приговор. Сказал Наруто, и вернулся на свое место. Что ж... Раз такова твоя воля, то мы не будем ей противиться. Но Иса должен понести наказание, поэтому я утверждаю указ упразднить должность Верховного Жрица Храма шинигами, а все обязанности будут возложены на единственную Верховную Жрицу. Священный Орден я объявляю расформированным. Иса больше не шина безуши. Снимите с него цепи. Скомандовала Ашина и начал составлять соответствующие бумаги. Я категорически против такого неуважения к нашим традициям. Слишком бойко для своего возраста запротестовал Джуза, а Йошида его молчаливо поддержала. А вас никто и не спрашивал. Вы последнее время все чаще забываете, что я тут единственная власть. И я решаю, что делать с нашими традициями. Я, а не вы. Достаточно грубо и твердо сказала Ашина, хлопнув ладони по столу. Старейшины гадко скривили свои старческие физиономии, но противиться воле Узукаги не стали. Раз уже все решено, то можете Расха. Не закончил Узукаги, ведь его прервал влетевший в кабинет рядовой Шиноби деревни. Узукаги-сама, западная часть барьера и прилегающий к нему водоворот, рухнул. На деревню движется целая полчища кораблей Хазуки. Наши дозорные на западном побережье уже сталкиваются с врагом. Это вторжение, узукаги «Что?» — рявкнула шина, в шоке поднимаясь из кресла. Присутствующие женщины закрыли рту ладонями, а на глазах уже начали собираться слезы. Неужели к ним опять пришла война? Быстро оповестить всех боеспособных Шиноби. Снять дозорных с других направлений. Я ввожу военное положение. Всех женщин и детей сопроводить в убежище. Начал отдавать приказы Ашина. «Боже мой, что же с нами будет, Ашина?» На ровном месте начала паниковать Кацуми, а асу, Миамита начали ее успокаивать. «Ашина, нужно принять меры и назначить ответственного за оборону деревни, и наделить его соответствующими полномочиями. Думаю, нужно сделать исключение и назначить таковым Исао». Предложил свою идею Джуза. «Нет, я не могу». Ответил сам Исао. «Я долго был в заключении, и сейчас не в самых лучших кондициях, чтобы командовать обороной деревни». Командовать обороной буду личною! сказал Зукаги, погружаясь в продумывание плана. Ашинасан позвал того Наруто, который так и стоял с закрытыми глазами и холодным лицом. Я отправляюсь на поле битвы. От такого заявления конкретно так прифигили все присутствующие, включили Ашину. Ч -ч -ч, что ты сказал? переспросил Ашина, думая, что ему послышалось. «Это самая лучшая возможность сказать, что я присоединяюсь к клану и деревне». «Со взглядом, источающим полную уверенность в себе и своих решениях», — сказал Наруто. Это заявление еще больше ввело всех в ступор и непонимание происходящего. Только лишь Ашина и Мита поприветствовали эти слова улыбками. У на поразительной скорости сложил несколько печатей, и Наруто почувствовал сжение в области левой ладони. Прямо по центру там образовалась маленькая спираль. Узумаки Наруто, я приветствую тебя как полноправного члена клана Узумаки Ашинобиоза Защита деревни — это твоя первая миссия в рамках проверки на верность. Уверенным и слегка теплым тоном сказала Ашина, и бросил Наруто кое-что круглое и металлическое. Поймав этот предмет, Наруто внимательно посмотрел на него. Это был протектор деревни, скрытый в водовороте. Наруто вкрадчиво улыбнулся и повязал протектор на своей голове. «Раз так...» то прошу отправить со мной изму». Услышав свое имя, сонный парень встрепенулся и стал внимательно слушать. «Я совсем не знаю местность и людей, и в этом изму мне очень поможет. К тому же, как единственному наследнику, ему просто необходимо получить опыт реальных боевых действий. Хорошо, я приветствую такое решение. Идите, гордой сын Узумаке, и обязательно вернитесь с победой». Сделал последнее наставление Ашина. Хай, Узукаги — сказал Наруто, и вместе с Эзом в спешке покинули кабинет. Я правильно сейчас все поняла. Недовольно начала Йошида. Ты вот так просто принял этого мальчишку, которого знаешь несколько дней, в наш клан и сделал шиноби деревня. Что поделать, если к мальчишке, которого я знаю несколько дней, у меня доверие больше, чем к людям, которых я знаю всю жизнь? Пожал плечами Узукаги и сложил еще несколько печатей. По помещению разошлась рябь, что свидетельствовало об установке барьера. Но меня интересует одна вещь. Подозрительным тоном начал говорить Ашина. Разве мог один из четырех великих водоворотов, которые были установлены еще нашим основателем, вдруг раз и рухнуть? А все присутствующие здесь имеют доступ к снятию водоворотов. И пока боевые действия на западе деревни не закончатся,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 которого обступили пятеро шиноби Хазуки. Стой здесь, и жди моего сигнала! Приказал он заму, на что тот кивнул. Нельзя было в этой битве потерять единственного наследника клана. Наруто исчез воронки комуя и появился возле одного из врагов, который хотел нанести удар по лидеру. Метки колоты удар в грудь, и Хазуки падает замертво.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 От тела Наруто, волнами, начало исходить электричество, поражая и парализуя всех на своем пути. Когда вспышка погасла, взору шинобиузумаки предстали поверженные враги Наруто, который лежал и сотрясался от множественных ударов электричества. Рядом с ним мгновенно появился изум и забрал тело в безопасное место. По отмашке командира, все шиноби Узумаки, с победными воплями, помчались добивать бессознательных Хазуки. Наруто-сан, вы в порядке,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 Наруто ничего не ответил, а просто всадил этому Хазуки Куна в глотку. Он направил чакру в печать на руке и подал мысленный сигнал. «Вы слышали, Узукаги Сма?» «Слышал, Наруто. Возвращайся в деревню, нам будет о чем поговорить. Ты хорошо поработал, мальчик мой. Продолжение следует».